Как ясный месяц темной ночью, Как летний дождь, теплый денечек, Как беззаботный ветерок, Как озарение глоток, Как в детстве сладкое варенье, Как мысли о миротворении. Досуждения правдивы И добродушные мотив Может пойти и написать Какой-то стих про то, как спит Когда проснется, я спою ей если запнусь Она простит И самая радостной На свете Она проснется На рассвете А я зайду Издалека Про то, как мне Она близка Как ясный месяц темной ночью Как летний дождь Теплый денечек Как беззаботный Сладкое варенье, как мысли о миротворении, как досуждения суждения правдивы и добродушные мотивы